Всем привет, дорогие друзья, это человек без вебки, но ну, повторюсь, я сейчас отдыхаю от этого формата. И это ксгоран, кстати, напоминаю, что ссылочка с халявным промиком на 25 центов будет находиться в прикрепленном комментарии. Можете так же, как и я, проверять коэффициенты, но не внося денег. 25 центов, но это классно. Начнем мы, как обычно, с 1 и 2, но если в предыдущем ролике мы поднимались с 25 центов, то сегодня посмотрим, сколько можно уже с 50 поднять. А как мы все знаем, чем больше ставка, тем больше маржа! Но тем более на самом деле ты поднимаешь короче коэффициент 1 и 2 Напоминаю, что мы смотрим сколько можно максимально ставя подряд э, на каждом коэффициенте словить В предыдущем ролике мы с 25 центов сделали рублей 700 ну типа под косаре это вообще неплохо и кстати у нас первый заход с 50 баксов уже 59 есть. ну и дальше чем больше выигрываешь и больше ставишь тем опять же больше выигрываешь то есть тут такой замкнутый круг но это вполне логично масло масляное какое-то говорю кстати сейчас у нас будет КФ 1 мне кажется дроп хопа Хе -хе. Ладно, это, это я осуждаю, если что, это Counter-Strike игра такая. Я для Ютуба это скажу, а то они не любят таких. Приколов. Ну, короче, у нас заново поехал крэш. Блин, ну вот сейчас реально, мне кажется, коэффициент один будет. Ну, не может он несколько раз под, подряд дать. Высокий коэффициент. Слушай, у нас уже плюс 20 баксов есть. Вот как, как приятно играть на уже хай суммах, то есть не 25 центов. там Да, это, конечно, прикольно. 700 рублей все-таки подняли максимум, но 50 долларов все-таки мы уже плюс 20 баксов сделали. На 1,2, ну вообще сказка. Это, кстати, самый сейвовый коэффициент, на мой взгляд. Но предыдущий ролик показал, что нужно рисковать. Мы, по-моему, на 2,5 офигенно подняли, но, тем не менее, сегодня попыток много. Будем пробовать, пытаться и смотреть, и наблюдать. Кстати, мы опять подняли. Я чё сижу втыкая. Вот, блин, знаешь, бывает такое, когда сидишь просто неделю подряд и тупишь. у меня сейчас такой период, поэтому буду втыкать. Ножики, да. 85 баксов у нас уже есть 50 долларов, ну и неплохо, на самом то деле, это очень хороший результат У нас то есть было три захода Чет... Блин, я думал, сейчас четвертый заход будет Я очень долго реагирую на эту фигню Ладно, 85 у нас пока что рекорд Сразу идем на полтора что нам терять И будем больше Использовать коэффициент Но сейчас 1.5 100% должен залететь Если будет единица, он не залетит Ну, будет, конечно, обидно. Не, давай еще попробуем 1.5 Но надо хоть, чтобы один раз эта тема залетела Типа 1.5-то, ну, должен хоть раз зайти Но, Короче, запомнили, да, зафиксировали 80 баксов на 1,2 мы сделали Даже больше 80, там 86 Сейчас посмотрим, сколько можно поднять на 1,5 Слушай, ну сейчас должно быть 1,3, 1,4, но это же такая тема Типа, ну очково, 74 бакса Уже есть, если сейчас будет Еще один заход, это будет новый рекорд За сегодняшний ролик, и коэффициент 1,5 Вырывается вперед, но в предыдущем Видосе 2,5 хорошо играла. Если сегодня, найс э, Да, 1,5 вперед не вырвалось Ну ладно, немножечко, немножечко повысим До 1,8, все-таки Сильно повышать не хочется, но там Двушка и двушку уже будем объективно Рассматривать эти вопросы, поймать Сложно, но все-таки 1.8 это Более или менее реально, вот двушка для меня Это прям Unreal, но опять же в предыдущем видосе 2.5 офигенно заходило, не знаю Как эта история работает, ну слушай 1.8 И пока что да, это рекорд, но Естественно чем выше, блин, коэффициент Тем больше рекордов можно натыкать, главное Чтобы этот коэффициент заходил, но вот сейчас если еще раз 1.8 зайдет, будет вообще Шикардос, то есть у нас уже есть плюс 49 долларов, ну да, это еще один заход хорошо короче коэффициент 1.8 пока вперед выходит а, x2 если сейчас заходит x2 опять же он вообще уйдет вперед но здесь надо смотреть по нескольким аспектам во-первых сколько мы максимум подняли сколько было заходов по заходам конечно 1.2 коэффициент ну здесь вперед ушел ну понятно чем меньше коэффициент тем больше вероятно, что зайдет чем коэффициент выше соответственно все наоборот работает ну зато выше опять же маржа и кстати все у нас рекорд все-таки двушечка но вопрос сколько раз эта двушечка зайдет она может типа заходить всего один раз Реально. Ну а дальше мне интересно коэффициент 2,5 испробовать, как он себя покажет. Че тип разбежался? смотри. как Моргенштерн сваливал с Руси в Дубай, собственно говоря. Вообще адский разгон, вся история. Ну, у нас тем временем 99 баксов. Слушай, x10, конечно, вообще больше Кардос, Но у нас x2 есть. Мы фигачим x2 дальше. Если сейчас еще раз x2, ну я не знаю, какой коэффициент этот рекорд перебить сможет, потому что два раза подряд двушку поймать, ну, это... но это ну это в принципе принципе, очень сложно. То есть, после еще и 11, но ну я очень сейчас сомневаюсь, что зайдет. Конечно, если зайдет, то будет офигенно, но, блин, большие-большие сомнения по этому поводу. А хотелось бы, хотелось бы сделать сотки баксов! Сделали! Nice! 197 долларов. Круто! О, блин, меня помнят! Меня не забыли! Привет тебе, подписчик! Ты себя в видосе увидишь! А то тут -то мало мне народу видит. Ну, честно, вот раньше, блин, заходишь на ран... Ой, да вы че? Сколько народу меня знает? Приятно. Ладно, у нас, короче, рекорды 200 баксов, там я пацанов засветил в ролике, как и говорил, когда видите, что где-то играю, пишите в чат, я обязательно покажу ваши ники. Вот, такая история. Но главное, что помню, да и вот, раньше, типа, когда ты ставишь фамилиар Dragon Lore, тебя, ну, не тебя, да, меня узнавали реально все. Вообще, то есть, тут просто открываешь чат, и все, завалено человек, идиот. Но, но это было прикольно. Мы, кстати, солели 200 баксов, зафиксировали. 2 и 3, поехали. Ну и вот, вы увидите, что реально тебя, типа, в чате все узнавали, и было приятно. И сейчас, знаешь, ностальжи. Ну, реально, ностальгия по поводу. Ран просто стоит олдовый Прям очень-очень олдовый Вот когда еще крэш не так сильно заходил Ран прям стрельнул Но опять же а, благодаря человеку, Слушай Зашло, а вот какой сейчас шанс того, что типа, а вот еще раз зайдет Но ну, опять же зайдет еще раз, это опять новый рекорд Пока рекорд сотки баксов, округлим, да? Можно, ну можно, можно, можно коэффициенту 2 приплюсовать немного У нас следующий коэффициент будет 2,5 Вот он, по-моему, в предыдущем ролике себя показал прям очень круто Но пока что 200 баксов было самое топовое, то есть два захода. 2 захода 2,3 зайдет, это вообще будет классно Потому что эта тема такая себе зашло. Ну, окей. Таким образом, переходим на коэффициент 2.5. Ну, тут уже прям крутые суммы крутятся. Потому что, ну, фактически с одной ставки 150 баксов, да? Ну, это очень круто. 150 или я что-то перепутал. Ну, короче, вы поняли. Больше, чем было до. Я математик, уровень человек. Да. 2,5. Но 2,5 поймать, это, это очень тяжело. Если 3 раза поймать... Ааа, бля, мы слили. а Если 3 раза подряд ловить 2,5, тема такая. Давай попробуем еще раз. Попробуй еще раз. И причем, блин, 46. А было так близко ко мне. Но с 50 баксов в 100 раз, повторюсь, это, конечно, интересно. Это очень интересно, хреначе. Ну, короче, пока что самый топовый кф у нас 2. Ну, именно по сумме, которую мы долбанули. 2,5 в какой раз уже не заходит. Короче, делаем 2 ,8. Давай 8, 2,8. Ну вот сейчас начинается жара. Фактически округлим, да, ближе к тройке, чем к 2,5. Хотя и туда, и туда. Не, на самом деле ближе к тройке. То есть коэффициент x3 поймать, бля, ну это... Это уже сказка. Реально. Это просто в гостях у сказки вместе с человеком. Но вот даже один раз сейчас заходит, это уже близко к э, поставленному рекорду. Заходит второй раз, я не, не сомневаюсь, что уже этот рекорд мы перебьем. Да, 137 баксов. Но если вот я еще раз повторюсь, мы выигрываем сейчас еще одну ставку по коэффициенту 2,8. Бля, ну этот рекорд я сомневаюсь, что мы побьем. Смотрим, смотрим. А, найс. Nice. Не хотели ставить ножик. Такое ощущение, что есть шанс слива сейчас. Но поставили черный ламинат филотест. Давай. Бля, не зря не хотелось ставиться. Ладно x 3 коэффициент x 3 Пока самый топовый выигрыш 50 баксов, 200 баксов Но это по факту 14КР Либо же 14 рублей Плюс-минус, да больше, конечно, 14К с нынешним курсом Бля, ну что такое? Ладно, меняем коэффициент Ставим соответственно, ну давай 3.2 Почему нет? Ставим 3.2 Эй, ну окей, давай типа вот так сделаем Оно не ставится? А, мы же АВП вроде как проиграли, почему-то на ВНТ лежит А почему оно не ставится? Что за дела КС Горан Че такое? Почему я не могу поставить скины? Я даже f5 нажму. Может, типа хайпербист не улетел? Да нет, он должен был поставиться. А, ну мы бы сейчас не выиграли, знаешь, что мы не поставили. Нифига, тип. Но ну, ножи начал статрековский заносить. Но ничего, я как Дэл знасил. Что за история? Почему я не могу поставить? Нет, слушай, я, я реально типа не могу залететь. В чем, собственно, проблема? -то? Я чё, не могу понять. C'est go run. Это бан, чешо. Почему я не могу поставить? Не, ну смотри, дубль номер 33, я уже f5 сто раз нажал. А как мне за. А, Найс, залетели, ура! Может, сейчас зайдет? Может, это реально знаки судьбы? Что значит, человек, не надо этого делать. Надо ладно, будем надеяться, что 3.2 зайдет, потому что, ну, типа, сколько? 1, 2, 3, четыре подряд небольших коэффициента было, у нас 3.2. Зайдет, будет сочно, не зайдет, будет плохо. Но будем, конечно, надеяться на положительный исход этой всей операции. Операция с ножа до драгонлора. С 10 рублей до миллиардов человек забайтил, как обычно. 157 баксов, но, повторюсь, это не рекорд. Это, кстати, самый топовый человек с большими яичками. Но вот когда лайк сыт, значит, не Очканул, не очканул и пошел до конца. А что пишется? Тут что-то раньше писалось, вылетало, а сейчас что-то не вылетает. Я не видел это предупреждение. Вы, наверное, на монтаже увидите, что там было написано. Я не видел. Но сомневаюсь, что там что-то было написано, то, что нам нужно, но ну, тем не менее. Так, пока Наваха доплер, минимал вер Да, сви, да, не я. Увидимся в другой раз. Но мы идем на коэффициент 3.5. 2.5. Камри 2.5. Камри 2.5. Ладно, 3.5 летим. Но пока самый топовый двушка. Как оставался, так и остается. Блин, что было с кайфами? Тут, типа, очень много кэфов подряд хороших заходило. И что-то резко все. ГВП, изи гейм, изи лайф. Нам 3.5 надо. Да епты, опять что ли, повышать? Блин, ну вот откровенно говоря, 3,8 это уже, ну, это что-то на грани нереального. Типа, если мы, конечно, так дойдем до 4, да, за одну ставку можно поставить рекорд, но. Но, типа, тема такая себе. То есть, ну, x4 заходит один раз, и это читерская тема, потому что. Потому что сейчас будет X, x4 уже. Не, да не, не 3.8. Потому что, типа, ну, рекорды ставятся не по количеству, ну, типа, по количеству заходов и по количеству, и по сумме, которую я выиграл. За коэффициент 4 могу сказать, что, типа, ну, ты можешь выиграть один раз, да, но раза три подряд выиграть, ну, это что-то нереально. Типа, если я выиграю, конечно, я офигею. Ну да, вот, сейчас будет фактически не рекорд, потому что рекорд поставила у нас двушка. И рекорд эта ставка не перебьет. Короче, нам нужно, чтобы поставить рекорд на 4, нужно, чтобы она зашла два раза. Вот так да, в таком случае этот рекорд уже не побьет ни один коэффициент. Оно зашло, кстати, 195 баксов. 21 лайк. А, типа, меня лайкают? Что это такое? Блин, это, это, это... Э... Объясните в комментариях, что 21. Мне 21 год, я понимаю, что 120, это что? Я не понимаю, что это такое. Что, блин, ребят, напишите в комментах, что это за история. Мама, я в канаве. Ой, э, я не читал этого. Он никогда не играет. А, ну ладно, оставим, пусть там пацаны приветы передают. Но будем надеяться, что еще раз... У нас зайдет 4. И заходит 4 и кайф. Аааа, -а -а, тут думают, что я фейк, че шо, я не понимаю. Кстати, мы всрали. Слушай, коэффициент 4,2. Ну, 4,2 это прям жесткая тема будет. Блять. Ну вот сейчас рекорд будет ставиться. Ну в предыдущем ролике оно как-то поболее заходило, чем сегодня. Вот, а x1. Это, это наш, это наш коэффициент. Ну что, поехали 4,5. Долбим 4,5 и проверяем коэффициенты. Короче, самая такая тема, это двушка. Опять не могу сделать ставку, сделал. Ну, надеемся на 4,5. Ждем и... Бывает. <смех> ну чё, идём на 4.8. Идем на 4.8. Давай, заход на 4.8, и я опять не могу залететь! Что я делаю не так в этой жизни? Объясните мне, может, не надо, может, реально какие-то знаки судьбы. Аптечка. О, прикольно, Лали мы аптечка. бонус словили. Аптечки розданы нуждающимся, бля. Это мемно. А, очень прикольная насмешка над а, попрошайками в чате, на самом деле. Почему я не могу сделать ставку опять? Да что, блять, такое-то? Ну, слушай, я реально не могу залететь. В чем проблема, ёптай? Чем мне три скина на 4.8 заливать? Ну, причем мы бы тут не зашли, неплохо. Неплохо. Хорошо, что мы тут залетать не стали. Но вот здесь, возможно, бы был вин, да? А, ну окей. Найс, это реально знаки судьбы были. Сейчас-то можно залететь. Бля, ну я, я просто опять не могу залететь. В чем проблема? Ран, блядь. Как мне, как мне поставить скин? Ставка еще не обработана. Пизда. Ждем, блядь, пока человек сможет поставить скины. Так. Дубль номер 333. О. Пацаны, мы залетели. Ура. И я реально не понимаю, по какой причине я не могу делать ставки. Типа, шо, что с этим миром не так. Но надеемся, что мы сейчас занесем. Блять, ну пиздец. Ну ч ⁇ мне на пятерке? Ну понятно, что сейчас уже будет рекорд, если пятерочка зайдет. Ну блять. Короче, двойка самая прям тема. Во всем остальном нахуй не. Типа, на пятерке играть это уже... Это прям такое себе. Блять. Но зайдет, конечно, будет классно. В, в, в остальном случае, ну типа, такая себе история. Ну хуй с ним будем рассчитывать на положительный исход. Кстати, пятерки не было до... Давно. бля может зайдет просто здесь уже хочется поставить типа по 5 5 чтобы знаешь так выиграть нахуй и, и с размахом отпраздновать этот выигрыш там кстати лайки какие-то пошли Ла лайки ебать это меня лайкают или что что это за хуйня объясните мне ебать на ну, у нас пиво все рекорд поставили бля ребят, объясняйте что это такое Это количество секунд типа кто дольше продержится или я не понимаю ну ладно мы ставим ножичек поехали на x5 взлетает нож если мы сейчас выигрываем это 1000 баксов тысяча долларов, но я сомневаюсь действительно, что два раза подряд будет пятерка. Вот я очень в этом сомневаюсь. Ну, бом-бом надеяться, что реально две, две пятерки это мы поставим такой рекорд, который побить уже, блядь, кидайте этот челлендж экстриму нахуй. Вот если сейчас зайдет реально, пизданите этот челлендж экстриму, поймать два раза подряд, x5, блядь. Ну, этот, этот челлендж можно запускать по всему ютубу, мне кажется, наебало. Вот смотри, сейчас ебнет день. Да ну нахуй! Два раза подряд! Тысяча баксов, блядь! Ну-ка, жесть, блядь. Да, два раза подряд, нахуй. Ху, блять. Дайте этот челлендж экстриму два раза подряд поймать x5. Причем сюда-то мы не залетели, вот в чем прикол, типа, ну блять, заебись. А, мы сюда залетели, наебал. Ну хули хуярим дальше. Не, если мы сейчас еще выиграем. Ну вот, вот это уже, блядь, наеб... наебалово сейчас будет. У меня заберут этот автотроник, а че пишут, блять? Что? Сейчас крэш чекайте. Да, блядь, нихуясь, он ставит. Он, меня зовут Стас. А в простонародье человек. А вот так еще в простонародье меня тоже называют. 5х поставил, человек. Блин, как приятно, ребят. Ну давай, чат откроем. Это, это историческая хуйня, бля. Въебал сейчас. ахаха, Ахаха, чекай, читаем мы. Блять, зачитал, нахуй! Ладно, хуй с ним. А мы хуярим 5,5. Это последний коэффициент, который мы сегодня будем пробовать. Чел с яйцами. Блять! Зачитал вот с этими ахаха, Вот такие читаемые, ебаный в рот. Ну, короче, кидайте этот челлендж. Эти поймать, блять, два раза X5 и, и нет сосать писюна, ну блять все нахуй, все блять, короче. Мы сегодня сделали с 50 баксов косарь. То есть, по факту, если считать 50 баксов, это где-то 4500 или 5000 рублей, да? А мы сделали с этого, ну, больше 70 тысяч рублей. С 5, к а мы сделали более 70 тысяч. Но это такая потная хуйня. Вот, коэффициент 5 это прям пиздец. Кидайте этот челлендж Никите Экстриму. Пишите, блядь, что человек тебя вызывает нахуй на батл, а... И жду ответочку, блядь. Жду ответочку, по-другому никак. Всем спасибо за просмотр. На самом деле, было интересно, какой Коэффициент можно ебнуть, чтобы, вот знаешь, так жить с размахом. Ну, пятерочка сегодня охуенно зашла, реально. Всем спасибо, халяв прикреп это был Человек. Всем пока и до новых встреч.